всем привет сейчас я замесила тесто для блинов из кефира Андрей сказал буду жарить пусть жарит нарубил мясо в полный морозильник закидали мясом и вот голову нарубил буду варить холодец но я его долго буду варить до вечера пускай варят сами на завтра у нас планы сделать шашлыки Андрей нарезал Чуть оттает и будет замачивать, чтобы завтра утром нажарить шашлыков. Так что вот так вот. Пуфик. Пуфик. Вот такой он. Аминка его называет пусик. Я его Вася... Короче, по-разному его называю. Все по-разному, да? Вася. Вася. Тоже отвлекается. Вася. Вот моя орхидея расцвела. Она такая э, салатового цвета. Очень красивая. Мне она очень нравится. Прям балдею по ней. Там школьники катаются. Видимо физкультура на лыжах. И школа недалеко от нас. Окно открыла. Пускай проветривает все. Вот пока потепление. Э, будем Пожарим шашлыки. Пожарим. Да, пуфик. Давайся. Пошел, да? Yeah. Да. Всем привет. Ну сюда обгляни, и потом я уйду. Хватит лыбу тянуть, давай. Я ведь достану тебя, пока ты не скажешь привет. Я сейчас нажму. Вот. Давай, хорош. Кого-то там увидел-то. Всем привет. Молочек, отдыхай, Вася К нам пришел дедушка Вдвоем в телефонах Телевизор работает и в телефонах сидят Смотрим, телевизор, смотрим Я что-то не вижу, смотрите военные военный уже, да? О, Боня, смотри, лайт собралась Чужой, да, Боня, чужой. Да, она уж поняла, наверное, что нет. Слабовка желает. Вот. Боня, фас. На ленты мои не ходи, Боня. Пришла к собаке, смотри. Все, унюхала, где лается. Нету, нету. Нету, да? Нету, ты там. Нету, нету. нету, нету, нету Подлиза, смотри. Нету, нету. Все, иди. Ничего так, все в одной комнате торчат, а? Ты зачем плачечку-то сняла? Здесь папа лежит. Снимай, снимай. Я ничего не говорю. Мама, снимай меня. Где? Где помада? Помада где? Ты съела? Андокмаг. У нас снега. Днем да вся в снегу, замерзшая. Сейчас покажу. Сейчас хочу показать вам Немда, где у нас еще не замерзло. Смотрите, какой водопад. Водопад, красота. Ну все, пошла домой. Давай, разожгли. Костер, костер, деньники нашел от бани вот сигать за них кушают значит там у меня много их будет кушать да? Да. старый режим столько лет да. когда баню, надо построили вот эту все время он валяется а? мяшка мяшка мяшка, мяшка. кушать морда. О! О, забодать хочешь, да? А? Леша, давай. давай, давай Фу, у тебя а? Я в тот раз он учистил. где В траве это похоже. Он стоит, но не бодает Я его за рога ловил Все капает капец. Ну все, все, вениками будешь я на них достану там еще денег есть по а дальше вот он один веник пляж пляж пляж пляж пляж пляж пляж пляж пляж пляж пляж А? Пополучай. По ушам тебе сейчас насыщу. Слышишь? <смирает> Морды. А? По ушам надо. Пусть <свес> <свес>. <свес> <свес> я же забодай меня, забодай, я же забодай, забодай. Давай. <свес> Боньку забодай. Больше. Боньку забодай. Иди. Иди, Ваня, Ваня. Ваня. Ваня, Ваня. Ваня. Тебя, да? Ваня. Укуси, куси. Укуси, Я не понял? Эй, бою куси, укуси, боню, укуси. укуси, укуси. Укуси, рогатого, укуси. Укуси, Укуси Вс, Беш, иди, иди, иди, иди, допадай, допадай, иди. Нанька все кушает. Все на разгорелось. Пять хочет западать. Укуси, укуси, укуси, укуси, укуси, укуси, укуси, в лапу. Пляж она не хочет с тобой играть, сделали вторая партия бочка замерзла греется понятно <смех> <смех> Ч ⁇ готовый? Снимать. Вася пришел, Вася, Васёк, Васёк пришел, ты её храняй.